Основные обязанности мужа и жены – хозяина и хозяйки. Понятное дело, да сразу скажу, что это тоже концепция. Да, то есть не воспринимайте это как истину последней инстанции. Это скорее какая-то отправная точка, которая поможет вам сориентироваться, как вот может быть. Вот. Итак, на уровне тела женщина дает безопасность, кормление, и стабильность. Подчеркиваю, что женщина дает безопасность, мужчина не дает безопасность. Заботиться, чтобы ребенок, чтобы ребенок, например, там не упал, не разбился, не ушибся. Вот, чтобы мужчина там тоже не рисковал. То есть она отвечает за стабильность, за безопасность. Потому что мужчина, наоборот, он заинтересован в риске, в развитии. Вот. И мужчина дает, муж дает защиту от внешних э, угроз, от внешних факторов. То есть, как бы, вот, и есть я и ты, я тебе в обиду не дам. Вот. Он такой, не надо его так бить сильно, еще руку себе свернешь. То есть вот женщина стремится к этому. Ну как стремится, У нее это легче получается по своей природе. У мужчины легче получается. Защищать от внешнего по своей природе. Мужчина не стремится к безопасности. Для него это не первостепенно. По крайней мере. В мужских энергиях это не первостепенно. Дальше. На уровне чувств. Женщина дает комфорт, тепло, ласку, нежность. утю тю тю, -тю. Она дает теплое чувство, позитивное чувство. И это ваша фишка. Вот, я вам скажу, что это ваша фишка, это ваша сила. И о, мужчины без чувств, конечно, не могут вдохновляться, мотивироваться. Вот. Либо у них сильная внутренняя женщина, либо они сильно травмированы, либо у них кто-то есть еще, кроме вас, если он такой все время, все время с амбициями. Те мужчины, которые такие все вот там ухоженные, там, стильные, у них там дома все, для себя они сделали это? Я вас умоляю. Они сделали это, чтобы женщину привлечь. Смотри, какой крутой. Будешь жить со мной, приходи. Да стопудово. Никто не покупает брендовую одежду из мужчин, крутую тачку, просто так вот, чтобы никто это не видел. Да, и не только женщины. для собственного многие хотят это сделать. Нет, если... Нет, нет. Если, если он это покупает там для деловых целей, это одно. Но если у него дома все так вот красивенько, это не для деловых целей, это для отношения женщин, чтобы он привел как бы, и она сразу: "Я хочу здесь остаться". Вот. Только для этого это делает. Вот. Нанимают там дизайнера все такое. Ну то есть как бы это главное. Ну может быть внутренняя женщина тоже ему говорит: "Ну там сделай это хоть чуть-чуть на паузу пишу уже второй год". Хоть диван там купи. То мужчина дает. Мужчина дает право выражать разные чувства. То есть в семье мужчина позволяет женщине выражать и позитивное чувство, то есть хвалить его, благодарить, и негативное чувство, Противлять претензии. То есть он не закрывает, не, не затыкает ее, не закрывает ее рот силой, не бьет ее за это. Ну хорошо, давай поговорим. Я тебя слушаю. Вот. То есть, когда женщина может выражать свои чувства, она выразила и расслабилась. Когда она живет в стрме постоянном, как бы терпит, потом рано или поздно э, все это вырывается наружу, и это происходит, как бы, на ну, скандал какой-то. Давайте двигаться дальше. Так вот, смотрите, на уровне личности обязанная женщины поддерживать мужские цели, благодарить, обеспечивать благополучие, то есть хотеть. Хотеть, вот вообще, вот примерно посыл такой: хочу чтобы ты был самым крутым. Вот. И естественно брать у мужчин. Хотите брать, хотите принимать. Зачем мужчины, соответственно, обеспечивать деньги, обеспечить денежный поток, добывать? Женщина говорит: хочу есть. Мужчина говорит: я пошел за мамой. Мужчина маму-то принес, женщина разделила, покормила. И говорит: еще хочу. Опять есть хочу. Неиссякаемое желание. Дальше. На уровне личности мужчина должен обеспечить э, дисциплину и нормы поведения. То есть, если мы говорим про отношения. Вот. Если у него там этого нету, да, то будет, конечно, мордак, хаос. На уровне знаний обязанность мужчины... Воспитание и обучение. Желательно, чтобы он тоже кого-то учился. Да, я понимаю, что вздыхаешь, что редкость, да, но у мужчины это получается. Обучение, да. То есть, если мужчина вас чему-то учит, то не отказывайтесь, поучитесь. Ну, вот у нас, например, там в семье моют руки перед едой, да, снимают обувь там-то, там-то там не ругают да это должен прививать муж на уровне знаний женщина поддерживает традиции и объединяет всех членов семьи, все объединяет род. Вот это мы поговорим на через три занятия наверное. ну и последнее на духовном уровне ну, мужчина ⁇ это законный порядок и развитие. Женщина ⁇ уважение этого порядка и согласие с ним. Вот. Это функции, которые наиболее, скажем так, законный порядок. А женщина соглашается и уважает законный порядок. Потому что вы хаос, как бы, ну, он порядок.